Юрист-консульт Юрисконсульт – сотрудник государственной или частной организации, обеспечивающей соблюдение законодательства в процессе ее деятельности. Это одно из самых популярных направлений в сфере юриспруденции на сегодняшний день. Практически каждой организации необходим специалист, который ведет ее правовую защиту и следит за тем, чтобы все ее действия велись в соответствии с законом. На любом производстве, на любой организации, предприятии должен быть специалист, который обладает знаниями юриспруденции, для того, чтобы правильно решать вопросы, начиная от договора о приеме на работу и заканчивая достаточно серьезными актами взаимодействия между какими-то подразделениями этого же предприятия, либо взаимодействия с другими организациями предприятиями. Юрисконсульт составляет документы и договоры сотрудников, решает все конфликтные ситуации, как в частном порядке, так и в судебных разбирательствах. Это юридический представитель фирмы. Он осуществляет правовое обслуживание деятельности учреждения, оказывает правовую помощь отделам, разрабатывает нормативные документы, под руководством дирекции готовит предложения об изменении действующих и об отмене утративших силу правовых актов периодически следит за обновлениями, изменениями и дополнениями законодательства. Кроме того, одна из обязанностей этого специалиста – это защита и решение всех возникающих правовых проблем учреждения. Юрис Консульт – частный гость в судах, государственных и общественных организациях, где представляет интересы своей организации. Также он проводит устное и письменное консультирование работников предприятия или организации по различным правовым вопросам, а оказывает правовую помощь в составлении юридических документов, сферы деятельности юрисконсульта, сфера предпринимательских отношений, коммерческие организации различных форм собственности, сфера государственного и муниципального управления государственные органы законодательной, исполнительной или судебной власти, органы местного самоуправления, некоммерческая сфера, юридическое сопровождение деятельности общественных организаций, политических партий, объединений, правозащитная деятельность. Юрисконсуль должен обладать следующими профессиональными компетенциями. Знать нормативно-правовые акты в профессиональной области, уметь применять их для решения профессиональных задач, уметь осуществлять нормотворческую деятельность, иметь опыт подготовки и принятия юридически значимых решений и совершения юридических действий в точном соответствии с законом, уметь толковать различные правовые акты и осуществлять юридическую экспертизу документов и действий. Специалист этого профиля обязательно должен владеть искусством налаживания деловых контактов, умением убеждать, обосновывать и доказывать свою точку зрения, Грамотная, четкая, логичная речь является профессионально важным качеством юрисконсульта. Юрист, как любой нормальный человек, должен обладать всеми хорошими человеческими качествами. Это, конечно же, честность, правдивость, вот, открытость, да, любовь к людям и так далее. Есть такое понятие правосудие. Правосудие. И есть принципы правосудия. Это законность то есть осуществлять свою деятельность только на основании закона и никогда не, не позволять себе выходить за его рамки, компетентность и беспристрастность. Вот это вот все как раз в ФИМИДе и реализовано. Беспристрастность – это закрытые глаза. При решении каких-то вопросов юрист не должен отдавать приоритет той или иной стороне. Только на основании закона. Ну и справедливость. Весы должны быть уравновешены. Ограничение по зрению не служит препятствием для работы специалиста в этом направлении. Рабочее место такого специалиста должно быть организовано с учетом его нозологии. Оборудовано дополнительным источником света, увеличительным оборудованием, специальной оргтехникой, позволяющей слабовидящим работать с документами, на компьютер может быть установлено адаптированное программное обеспечение с функцией экранного доступа. Кроме того, современные технические достижения не ограничивают слабовидящих специалистов стационарной работой в кабинете. На любой ноутбук можно установить программу экранного доступа. А в большинство современных смартфонов встроены программы и приложения, позволяющие слабовидящим и незрячим людям свободно коммуницировать с окружающими и выполнять свои профессиональные обязанности. Для того, чтобы стать квалифицированным юристом и работать в этом направлении, следует получить высшее юридическое образование. Полный список вузов, в которых ведется обучение по этому направлению подготовки, можно найти на портале инклюзивноеобразование.рф.